Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я старшийся царь из Долинина Ольга Владимировна. А, потащ... Фамилию вон, поточнее да? назовите, пожалуйста. Далинина Ольга Владимировна. Далинина Ольга Владимировна. А, назовите, пожалуйста, номер, на который вы звоните. Еще что вам необходимо вы его Я еще раз вас прошу произнести номер, на который вы звоните. Не надо просить. Не надо просить. Так что вы защиты гражданка Долинина. Имейте в виду, что сейчас вы занимаетесь телефонным терроризмом. Я вас предупреждаю, и данный звонок, если вы действительно звоните от Сбербанка, данный звонок стоимостью один миллион долларов Сша. Да, к владельцу данного номера вот вас известили, а лично на вас будет направлено заявление в прокуратуру Следственный комитет. Посмотрите, вы пожалуйста, на посмотрите, пожалуйста, дело Россельхозбанка в Ютубе, и вы поймете, вы поймете, что лица, которые действуют действуют без доверенностей, они являются преступниками. Восемь, восемь, одиннадцать лет. Восемь. А вы кто такая, чтобы звонить на этот телефон? Вы кто такая? Я вот вам объясняю, у вас нет никаких полномочий. Значит, восемь, одиннадцать лет получили, получили получили люди, которые действовали без доверенности. Я вам еще раз говорю. Так, что вы, что вы хотите, пожелаете говорить? Ну я ну хочу услышать Терехову Елену Михайловну, А я вам отвечу, телевизор. мало ли, что вы хотите. Телефон ее ваш Мало неуверенно. Вы кого ищете, физлицо? Я озвучила, кого я а вы кого ищете, физлицо? Я, озвучила, кого я Вот я вас и спрашиваю, Давай, вы ищете физлицо? К ее Физлицо Терехову Елену Михайловну ищите. Я вам Очень еще раз говорю. На вопрос, так. Не это надо вот это что за угрожающий тон? Я слышу. Я не знаю, что вы слышите. Я, как да. так я фиксирую да. на записи. Имейте в виду. А, значит, Мы Еще раз. Фиксируем. Я вам задаю вопрос. Будьте вы... любезны. любезны Пригласите ее к телефону. Вопрос. Да, Будьте да, любезны. Не, не, надо скажите, вопрос. не надо? Тогда до свидания. Да. Да. Да. Да, я не собираюсь вопросом на вопрос. Тогда фиксируйте. отключайтесь. Не надо мне указывать, что мне делать. Что вы говорите? Тогда я отключаю. Да. Да. Да, ради бога, мы еще раз перезвоним. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в, курсе, что этот звонок звон... вы в курсе, что этот звонок для Сбербанка будет стоить 1 миллион долларов? И так уже... Звонок 3 Банк миллиона Банк, долларов нет, США, да, 3 Банк, миллиона покажи... долларов США Сбербанк должен будет заплатить владельцу этого номера, на который вы с я а, Сначала вы подскажите, с кем я разговариваю. Белезидинова, Сбербанк, э, так, Белезидинова, по точнее Марселина, Так, поточнее фамилию, Белемеддинова? Даля, Даля Зетбинова Даля Зетбинова? Еще да, раз точнее, точнее, фамилию давай. точнее произнесите. Я вам точно произнесла? По слогам. Первая буква какая? Г. Так, пожалуйста, имя, отчество? Эльмир. Отчество? Марсильевна. Из какого вы города? Екатеринбург. Екатеринбург. Паспортные данные, пожалуйста. Конечно. Ну так я, я вообще, вам вообще с вами не обязана, не обязана общаться. Я так с вами вообще не обязана. Вот, скажу, э, так, та... вот. тот человек, кто с вами сейчас разговаривает, вам вообще не не, не обязан отвечать. Имя, имя этого Слышите человек, меня? Извините, вот я вам еще раз говорю. Назовите мне паспортные данные ваши. Если вы не Потому что, что решено, вы занимаетесь телефонным терроризмом. Я вам готова сейчас сообщить, что этот звонок для Сбербанка. Этот звонок будет стоить еще один миллион долларов. Еще один миллион долларов для Сбербанка будет стоить этот звонок вы, вы для владельца данного номера. Уже вы привисили все лимиты за воскресенье. Сегодня пятый или шестой звонок? Вы имеете в виду, что непосредственно. И еще раз можете, говорю, что на этот номер владелец номера запрещает звонить Сбербанку, хотя вы можете звонить. Каждый звонок теперь стоит 1 миллион долларов. Это устная оферта. Но, это сказать, устная оферта Сбербанку. Я вам, уст... Я вам устную оферту объявляю. Устную оферту Сбербанку выставляю 1 Один... вы миллион вы должны... долларов США.